Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию видео о полнолунии в Весах 28 марта в 21:48 по киевскому времени. Друзья, традиционно приглашаю вас в мой телеграм-канал. Ссылка под этим видео в закрепленном комментарии. Заходите, подписывайтесь. Буду рада вас видеть в моем телеграм-канале, в котором я размещаю информацию в текстовом формате и дублирую видео из YouTube. Итак, знак весы несет в себе энергию равновесия, баланса и гармонии, характеризует любые партнерские отношения. Управляет полнолунием в весах Венера, планета любви и красоты, которая движется по Овну, она находится в оппозиционном знаке, имеет статус изгнания полнолуние в весах призывает задуматься не только о собственных проблемах но и внимательно прислушаться к людям которые находятся рядом с вами на изображении вы видите что полнолуние входит в мощную коллективную конфигурацию парус посмотрите какая красивая гармоничная целостность взаимосвязь показывает если удерживать равновесие мачта представлена оппозицией венеры и луны а также луны и солнца это и есть полнолуние то есть мачта это оппозиция но если пригнуть в ту или иную сторону она может поломаться и тогда парусник никуда не поплывет а потенциал так и останется нереализованным это полнолуние раскрывает перед нами широкие возможности если поддерживать ровные отношения учитывать взаимный интерес. Оппозиция это стимул, напряженный аспект, который нужен для достижения результата. То есть необходимо держать баланс, не перегибать свою сторону, ни в коем случае не перетягивать одеяло на себя. Венера вовне в гармоничном аспекте с Марсом, планетой действия, управителем этого знака. Многие в период полнолуния встанут перед выбором, карьера или семья. Необходимо принимать решения, осознавать, что делать в ближайшее время, чтобы найти баланс между работой и любовью, делами и отношениями. Поскольку Венера и Луна в оппозиции в полнолуние 28 марта, то это указывает на большую вероятность дисгармонии в отношениях между партнерами, а также обстановка в семье становится достаточно напряженной. Это происходит из-за рассогласованности в действиях с партнерами по бизнесу и взаимного пренебрежения интересами, что может навредить общему делу. И как следствие этот негатив переносится во внутреннюю жизнь, в семью. Но оппозиция решаема. Это две чаши весов. Поэтому осторожно их уравновешивайте. Сейчас, как никогда, необходимы паритет и сотрудничество. Обидчивость и сверхчувствительность мешают решении многих задач воздержитесь от существенных трат впоследствии они могут оказаться ненужными В супружеских и любовных отношениях возможно огорчение взаимное непонимание перерасход бюджета может стать одной из причин ссор и конфликтов но луна в весах благоприятна для налаживания взаимоотношений поэтому если учтете некоторые поправки а именно оппозицию луны и Венеры, то есть необходимость держать баланс, уравновешивать ситуацию, то вы сможете найти компромисс, решить конфликтные ситуации, уравновесить противоположности, сделать правильный выбор и обрести жизненный баланс. Если у вас уже есть любовные отношения, то полнолуние 28 марта пробудит в них страсть и добавит перчинку. Если вы одиноки, то запросто найдете себе партнера. Эта связь вряд ли будет долгосрочной, но точно будет яркой, чувственной и запомнится надолго. Луна характеризует основные жизненные потребности, инстинкты и эмоции, которые в день полнолуния значительно усиливаются. Появляется потребность наиболее полно и естественно удовлетворять и ощущать свои инстинкты и эмоции, накапливать, глубоко воспринимать реальный физический мир. Полнолуние — это момент, когда энергия роста сменяется энергией убывания. К этому времени процессы, начавшиеся после новолуния, достигают максимального развития. Если вы затеяли что-то сразу после новолуния, к полнолунию 28 марта вы осилите большую часть работы. Полнолуние – особое время, когда энергетика пространства меняется и сил становится в избытке. Их можно потратить как на созидание, так и на саморазрушение. И тем, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему, стоит научиться работать со своими эмоциональными состояниями. В карте лунных соответствий качеством полнолуния соответствует Марс, планета активности, силы воинственности. Повышение работоспособности в полнолуние необходимо реализовать в физических действиях, энергию важно направить в русло созидания, иначе нереализованный потенциал может проявиться негативно в виде обид, капризов, критики, претензий. Венера – это наши желания и ценности». Управляет полнолунием в весах, учитывая статус Венеры в день полнолуния изгнания, это создает атмосферу страсти, драмы, инициативы. Венера вовне это своеобразное сочетание женской и мужской энергии, искрящейся и страстной. Венера древнеримская богиня любви, творчества и процветания. Овен огненный знак ключевыми словами которого являются инициатива и пылкость управителем овна является марс бог войны марс и венера в день полнолуния находятся в гармоничном аспекте в секстере что способствует продуктивной работе и достижению результата самая женственная и флиртующая планета венера двигаясь по овну способствует соответствующему воинственному настроению и захватническим действиям. Попадая в жаркие объятия Овна, Венера наделяет людей в этот период жажды эмоций и чувственных наслаждений, а в полнолуние они на максимуме. Мы будем под влиянием полнолуния в веса в ближайшие две недели, и в этот период многим людям важны яркие впечатления. А еще независимость, риск, лидерство. Темпераментные люди вспыльчивые в этот период, склонны к гиперболизации, очень спонтанны и переменчивы. ее посуды обычное явление в дни полнолуния 28 марта. В социальном плане все это вместе может выражаться во вспышках фанатичного патриотизма или религиозности, а также в социальных протестах. В этот период увеличивается количество измен. Люди безумно влюбляются, однако быстро перегорают. Весы стремятся сохранить твердую веру в космическую справедливость. И всегда делают все возможное, чтобы поддерживать чувство равновесия и гармонии вокруг. Эмоциональное и духовное равновесие имеют первостепенное значение для обретения комфорта. Средства достижения гармонии и справедливости не должны превращаться в притеснение и насилие. Каждая цель может и должна быть достигнута посредством мирных переговоров и здравомыслия. И полнолуние в Деве нам предоставляет эти возможности. Тем более Марс и Венера в гармоничном аспекте что дает нам прекрасные перспективы, если мы будем работать, действовать согласованно и учитывать взаимные интересы. Для многих ближайшие две недели — это чередование ярких вспышек с периодами затишья. Женщины часто страдают в этот период от того, что склонны слишком критически относиться к своей внешности. Многим кажется, что они не женственны в классическом понимании этого слова. Хотя в эти дни представители противоположного пола видят друг друга особенно привлекательными. Живите в гармонии с собой. Используйте мощную энергию полнолуния для активных действий, для общественной деятельности. Так как ее избыток может негативно отразиться на внутренней жизни, на семейных отношениях. 28 марта и до конца месяца это время неспокойное. Это время страсти, когда энергии, эмоции на пике. Все мы становимся более эмоциональными, порой устраивая бури в стакане воды. Возникает больше конфликтов. Можно легко кого-то обидеть. Однако уже в начале апреля обиды быстро забудутся. Это полнолуние благоприятно для социальной активности, так как люди становятся более инициативными и настойчивыми в достижении целей. Хороший период, чтобы возобновить занятия спортом, сесть на диету, провести профилактические мероприятия. Ближайшие две недели после полнолуния это прекрасное время для проявления лидерских качеств, для смелых поступков, о которых вы давно думали, но никак не решались. Лучше работать именно над теми целями, которые вы поставили давно. Потому что под влиянием полнолуния можно спонтанно и импульсивно наломать дров. Луна — это символ души, ближайшее к Земле небесное тело. Вот почему она оказывает сильное влияние на нас. Каждый человек смены фаз Луны ощущает на себе, отмечая изменения в самочувствии и настроении. Астрономически Луна является спутником Земли и светит отраженным светом Солнца. Тот факт, что сама Луна не излучает, а светит лишь отраженным светом, акцентирует соответствие Луны с темной стороной, где нет осознанности, но есть подсознание. В день полнолуния интуиция работает максимально. Задайте себе вопрос, где в вашей жизни не хватает гармонии? Что вышло из равновесия? Что находится в конфликте друг с другом? Что может объединить эти две стороны? И что лично вы можете сделать, чтобы объединить и сбалансировать весы? Я уверена, вы найдете ответы на эти вопросы. Для этого необходимо просто сосредоточиться на главных целях. И тогда в ближайшие две недели вы почувствуете эту гармонию, к которой стремятся все. Вы к ней обязательно придете у кого есть вопросы по личному гороскопу если хотите понять себя и решить жизненные проблемы обращайтесь контакты для индивидуальных консультаций на главной странице и под видео буду рада помочь на этом у меня все благодарю вас за внимание спасибо что выбираете меня подписывайтесь на мой канал поделитесь этим видео с теми кому оно может быть интересно не забудьте пожалуйста поставить лайки написать комментарий до скорой встречи пока пока